Добрый вечер, с вами корейский язык с нуля каждый день. Сегодня у нас опять повторение. На каком-то уроке мы с вами чертили таблицу простых слогов и заполняли ее, но здесь у нас еще предстоит работа. А сегодня мы повторим гласные, опять наши любимые 10 гласных и согласных звуков 5 которые вчера мы не повторили. Произношение мы можем уточнить еще в Google переводчике. Я решил так. Хотя там все очень быстро произносится. Это у нас, мы помним, А. О. Я Ё У Ю О Йоу. И. И. Десять. Да? Переди нам предстоит еще одиннадцать дифтонгов. Сложная тема. Но это, если потренироваться эти гласные, и пописать их, и поговорить, то легко запомнить. Десять. Вот с этими двумя немножко трудновато. Ну, в общем, ничего такого сложного. А, О, Я, Ё, У, Ю, О, Ю, Ы, И. А, Насчет э, произношения, да, давайте попробуем. Давайте попробуем в Гугле. Ну, здесь я уже начал с согласными э, нашими. Ну, давайте попробуем вводить, честно говоря, я честно все по клавиатуре печатал, но потом все закрыл, все стерлось, поэтому я решил пользоваться виртуальной клавиатурой, хотя она не похожа на, на ту клавиатуру, на раскладку, которая здесь у нас, да? Ага. Так, а у меня экран этот и не влезает сюда. Ну вот, видите, как печатать. А... Давайте вот это пока сотрем. Здесь перевод, не обращайте внимания. Может быть здесь это слог один может означать целое слово, в принципе. Вот. И так напечатаем тогда все. По очереди будем, потому что он очень быстро говорит. Oh. Да, ну тут нет нам смысла, так мы не поймем. Надо, наверное, по каждый может в Гугле это сделать или на сайте на, ä, <coughs> посмотреть, да, как произносится сейчас. А. Ah. Ну, в общем-то, из этого, конечно, <coughs> из этого, конечно, мы поняли, что. А, ah. да, вот. Ну, в общем, с гласными мы еще будем продолжим повторение. Тогда давайте повторим пять наших согласных. Пять наших согласных. Это у нас ⁇ ны, мы, ры, мы и ха. Х. Как они э, называются, мы тоже уже писали. Писали мы их неоднократно. Где они? Ниин, Ниын, Миым, -эм, Риыль, Иын, -эм, хил, хил Вот, единственное, что, единственное, что. Соответствует, можно сказать, что звуку N на ма, но не совсем. То есть произносится немножко, немножко так, можно сказать, что в нос. В переднюю часть языка прижмем к небу и представим, что воздушная струя проходит снизу в носовую полость. Ну, то есть не представим, так попробуем произнести. На. На. На. Здесь у нас э, ми губы сомкнуты, воздушный поток в ротовой полосы собирается в виде квадрата. М -м -м, м, м, м, м, м, Ну, честно говоря, квадрат мне очень сложно представить, как он там собирается в виде квадрата. М, м. -м Риль. Э, Кончик языка припойнен к переднему краю неба, воздушный поток идет зигзагообразно. Р-Р. Риль-риль это у нас э, не обозначает звука, когда стоит перед гласным. Гласное, потому что гласные звуки всегда одни не пишутся, либо с согласным звуком пишутся после согласного, либо после э, вот этой, э, этой буквы. Корень языка приподнят и плотно прижат к гортани. Язык, язык не касается органов речи. М -м -м -м -м. Можно сказать, что носовой Н, но не совсем ну такой вот звук. М. -м, -м. И хит э, обра образуется у нас глубоко в гортани, являясь заднеязычным, в отличие от русского Х. Русский Х, -э» он у нас Х. Хорошо, да, он у нас где-то, где-то, где-то образуется, где-то уже, где-то уже дальше, да, ближе вернее. Хорошо, да. А этот звук заднеязычный глубоко в гортань. Ха, ха, ха. В общем, в гортане так и попробуем. Собственно, мы, к чему я это все, то, что я здесь и печатал. Чтобы послушать, как это... Так, первое у нас... Вот, напечатаем и послушаем. Да, лучше печатать самому, чтобы запомнить. Самим печатаем. По раскладке-то у нас... аж английская. Вот так и, печ... и печатаем. Напечатали... И с нашими, а, с нашими а, опять же, ну, попробуем с двумя хотя бы, или с тремя. На, попробуем, что еще? Вот этот сложный звук. Попробуем еще, ну. <coughs> ну, и что еще попробуем? Давайте еще вот так так и сразу тогда а ну давайте так послушаем дин ну да перевод у нас немножко такой но это все из-за из-за нм это видимо как-то что-то такое Тут очень да смешной бывает, смешной бывает перевод. Ну попробуем теперь м у нас это английское и русское ше. Ну по крайней мере так на раскладке. Мим, вернее, надо называть буквы своими именами, да, привыкнуть мим. Так и тоже попробуем, Ведь как бы быстро, когда он говорит. Ма, попробуем. МУ, МО, МУ. А, вот этот попробуем звук. В общем, какие, все какие есть... Ой, извините. Мю это у нас... Так. Пять... Так и вот попробуем мим, что у нас напечатаем. Еще раз ее. Ну, это вы сами тоже можете в Гугле попробовать. Или может у вас есть более такой <coughs> источник. Ну, Google, в принципе, тоже неплохой. Yeah дин дин дин дин ду мя Вот. И говорит он как-то так, видите, что букву НИН и МИМ он говорит э, их немножко так в нос, как мне показалось. Ну, а теперь у нас РИЛЬ. РИЛЬ это у нас... Вот. Что он нам скажет? Ну, давайте это уже сотрем вот эти звуки. Вернее, слоги. Да, вот это он так переводит. Интересно. Это мы сотрем все. Мим он постоянно переводит, как кличко, почему-то я не знаю. Зигзагообразно, можно себе представить. Да, я говорил, что есть какие-то, да, я помню, объяснение <связь> начертанию, то есть э, мим. Звук в виде квадрата, да, воздушная струя собирается, губы сомкнуты, поэтому здесь, собственно, квадрат и написан. Нин, наверное, означает кончик. Ну, тут я не буду выдумывать, а риль, как вы видите, зигзагообразно. То есть это не р и не л. Это -то р, -ре, ре ре ре И в корейских словах бывает, что он читается немножко как-то среднее между R и л, даже ближе к л. А бывает даже как ню какой-то. Ню. Ню. Тён ню тянг. Тён ню тянг. Тён ню тянг. Хотя, может быть, там у нас стоит чтобы это это по-корейски остановка то что я помню остановка транспорта так ну теперь давайте мы немножко тоже два слога наверное напишем хотя бы ра ра вернее. что-нибудь такое ой Ро уже было. Так, рум, вот, все. Попробуем еще послушать. Ну, тогда мы, наверное, вот эти сотрем буквы, чтобы не мучить наш переводчик. <звы> да, делал, очень быстро говорит, но можно, в принципе, напечатать... Ра-ра-ра, и посмотреть, как он будет это все говорить. ро а, Вот как-то так. Так, теперь что у нас осталось? У нас еще буква, которая не обозначает звука, да, Но. Но здесь, чтобы нам ее услышать, нам нужно вот именно ее написать не перед гласной, а именно вот как она звучит здесь, допустим. Сейчас попробуем. Ш... Ну, честно говоря, я не знаю, чтобы переводилось когда. Здесь в Гугле свой корейский язык, так что, вы не... может быть, это какое-то просторечие, а может оно так и есть, но, по крайней мере, в корейском да, я помню по-другому. Google у нас может переводить как хочет. Так, сейчас мы... А. Так, печатаем. Да, я уже говорил, что мы печатаем сначала правой части. буквы дублируются на этой раскладке у меня здесь. Ну, у кого-то может быть просто другая. да? Печатаем так, а потом в левую часть переходим. То есть, вот так и печатаем. Так, ну хватит. Сейчас послушаем. Так, это у нас была буква. И, и, и. И теперь. Хинг, хит, хит. Этот звук у нас задний язык. Ну, в Гугле я уже слушал, как он произ... произносится. Честно говоря, даже немножко как-то странно. Так, давайте попробуем. Напечатаем. Ха, что еще? Видите, вообще такой легкий звук, как бы даже не похожи даже, не знаю, не похожий даже на не то, что на русское, а даже на английское, по-моему, не похоже, как я в транскрипции обозначаю. Но он такой очень легкий ха -хо, ха -хо, ху, ха хи хы даже, даже я, честно говоря, так никогда его не произносил. <coughs> Но ну, ничего страшного. Все. Со временем все придет. Вот. И таким образом мы повторили. Ну и ä, попишем ä, немножко совсем. Немножко попишем. Красивым каким-нибудь тетрадки. Я сегодня писал всегда в тетрадке. О, допустим, Это у нас было на, но, ну, ны, ни. но no. ой это я это я не так написал уже это я уже нет подождите ка а как же я ее её... подождите а как же я пишу да правильно сначала вертикальная. Нет, а я ее так и не пишу. Может быть, я даже и пишу неправильно, надо еще это уточнить. Но, во всяком случае, во всех этих буквах пишется вертикальная, потом две горизонтальные. А здесь... Так. Не, ну-ка. Я обычно так пишу. Может, я и неправильно пишу, и вам все показываю, а вы все на это все смотрите. Ладно, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это у нас одна и та же. Так, теперь у нас еще три осталось. На но-ну-ны-ни-ня-н. Ну. Ны, ни, ня, ня. ну. еще и нюн. Нюн. Вот. И точно так же у нас идет... Я вас хочу обрадовать с этими всеми буквами. НИН, МИМ, что у нас там? РИЛЬ, э, ИН и хит э, С этими пятью согласными у нас все наши 10 гласных пишутся. То есть нам не надо как мы в таблице там э, запоминать, а мы точно знаем. Что также пишется у нас. Има. Нет, ну видите, да, я так пишу сначала эту черточку, а потом. Да, так всегда писал. Ладно, этот, этот момент надо уточнить. Му. Му, му, мы. Ми. Да, напишем ми и все наши гласные, которые есть мя, мя, м, ме, вернее, мя, м, м, м, м, немножко сложновато их произносить. Раз, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще что-то нас не хватает. Мю. Мю. Так, и теперь то же самое рель-буква. Немножко это у нас в нос, да? На-но-ну-ни, ма мо Ну, надо еще тренироваться. Ра. То есть не ра говорим, а ра. Раро, раро, риру, риру, риру. То есть звук такой вибрирует. У нас звук как-то там он у нас да. Ро, ро, ру, ри, ри, ри раро, рури, ру ри, ри. ри. Ря, орел, орел, Ладно, пусть еще будет три. Одно орел, потом ро, ро. ро. Орё, орё. Орё. Так и. Рю. Ро. Рю. Рю. Так. 10, да, у нас? И теперь... А, и еще у нас теперь а, по, а, две, две буквы осталось. Но с этой буквы все то же самое. Здесь это просто напишется перед гласной, да? И здесь читаются те же наши гласные. Все 10. И теперь вот с этой буквы. Это И, им а как согласно, она читается м. А это у нас ха-хо-ха-хо-хи. Вот, послушать еще можно на и на сайте где-нибудь найти произношение еще послушать, или где-нибудь в Гугле то же самое, там в словах уже более. Разобрать, как произносить слова. Чтобы понимать речь вообще-то, честно говоря, то, то очень сложно мне, например. То есть писать... Я еще могу, когда писать, читать, переводить, что-то помню, очень мало помню, но со словарем, да, если в гугле перевести, это можно. Но вот на слух, конечно, тяжеловато бывает, особенно... Если корейскую речь слышишь, ну, может быть, кто по-другому учит, тем проще. Хи. И так пишем, да, все наши. Хи. Вот, ну, это вы са сами все напи напишите. Единственное, что надо писать немножко, вот эту черточку побольше. И гласную чуть-чуть вот так вот. Ха-хо-хи. И так далее. Так. А сегодня я хотел просто написать такое слово. Может быть, мы уже мы уже умеем сможем читать. Единственное, что мы знаем, что пишем.. Не как в русском подряд, а в слогах. А слоги бывают трехбуквенных, четырехбуквенных и двухбуквенные. Бывает слог, да, целое слово означает. Как переводчики. Есть такие. И допустим, вот пишем. И читаем вот так. Хан. Хан. букву мы тоже проходили мы в принципе для этого слова мы все буквы прошли хан потом читаем второй слог гук хангук корея это значит корея хангук корея корея корея, корея. так здесь у нас даже в экран но ну, здесь вы этого не увидите Потому что... Корея. Вот. Корея. Да. Ну, на этом сегодняшний урок повторения закончится. И, и как бы читать. Раз мы уже допройдем все буквы, уже тогда можно будет и читать. Потому что сейчас мы еще все равно дифтонгов не знаем. Да, я тоже, кстати, не очень-то еще помню. Вот, всем спасибо, всем удачи, корейский язык с нуля каждый день, до новых встреч.